Всем привет на Зона Гейм! Вы смотрите третий урок, посвященный игре Apex Legends Mobile. В этом выпуске мы поиграем за шикарную легенду Lifeline. Прекрасный персонаж, один из первых моих персонажей, за которого я начинал играть в оригинальном Apex. Персонаж не боевой, относится к классу поддержки. Оба его умения направлены на помощь своим союзникам. Ну что, приступим? Мы начинаем... Первый Bloodhound, второй мы, то есть Lifeline. <fij -3> и <áo tide> интересный тоже персонаж Лоба. Да, да. Посмотрим, посмотрим. Так, значит, кстати, Lifeline и Лоба оба относятся к саппорту. Немножко Lifeline. А... Персонаж не активный, не боец, то есть лезть им вперед особо не стоит. Если вы плохо стреляете, выбирайте ее смело. Это потому что, что ее основные навыки ⁇ это помощь тиммейтам. Отхил, реанимация и снабжение. Снабжение. Тактический навык ⁇ это лечебный дрон. То есть он восстанавливает здоровье тиммейтам, но также может восстанавливать и врагам, если посмотрим они к нему подбегут. Действует секунд 15, по-моему, ну то есть ограничено Давайте по времени, также ограничено здесь. по размеру восстановления здоровья. Как только он заканчивается, дрон исчезает даже раньше этих 15 секунд. И, как правило, здесь. хватает на два полных восстановления полоски здоровья. То есть два тиммейта могут полностью восстановиться. Пассивный навык — это реанимация союзников. В отличие от ПК-версии, она тут реализована немножко иначе, как ранее было на ПК. То есть восстанавливает не сама Лайфлайн, а лечебный дрон. При этом выставляется защитный щит. Защитный щит с одной стороны. То есть надо очень осторожно и правильно использовать эту реанимацию, поскольку во время реанимации ваш тиммейт ничего не может сделать и очень уязвим. Его можно добить буквально двумя выстрелами с любой снайперской винтовки или даже не полной частью обоймы другого оружия. Поэтому смотрим откуда ведется огонь, если он на открытой местности, не обязательно даже сразу восстанавливать, далеко не всегда это нужно, а подождать пока он займет какую-то более выгодную позицию ваш тиммейт, более защищенную за деревом, за камнем, за углом в помещении, которое не простреливается. Ну а если нет выбора, то надо стать лицом к противнику откуда ведется огонь и нажать кнопку реанимации. Тогда в этом направлении направлении противника выставляется защитный щит, который полностью блокирует наносимый урон. Вот. Мне лишним будет сказать, что если вы нашли золотой рюкзак и вы не лайфлайн, имеет смысл передать этот рюкзак лайфлайн. Потому что, как я говорил ранее, он восстанавливает при реанимации часть, часть брони и часть здоровья. То есть вы Реанимируйте своего тиммейта уже с частично восстановленной броней и ХП. Что бывает очень полезно, и они вам будут Дайте очень благодарны. Перезаряжу щиты. А в остальном он ничем не отличается от третьего уровня рюкзака, то есть фиолетового. То же самое по ячейкам. Только один такой нюанс. С воздушной камерой покончено. На ПК-версию, к сожалению, у золотого слой. рюкзака эту функцию брали почему-то. И Эта функция теперь имеет золотой щит. Как ни странно. То есть, самореанимации на пк версии уже нет. Враг. Отряд идет в атаку. Враг так, ну я особо не лезу. Хочу Ты показать ее способности. Для этого мне надо подождать, пока моих тиммейтов ранят. Ну, нокаутировать. Ну, либо ранят, чтобы помочь установить. Но у них полное здоровье полная полное броня. Поэтому пока занимаем выжидающие позицию. Ульта в лайфлайн это вызов ящика снабжения, Здесь либо аирдропа. В этом дропе используется только Здесь экипировка. Оружия щита. нету, но есть. Могут быть улучшения для оружия, рюкзак, щит, либо Бросай ячейки, щита, либо аккумуляторы щит. щита, либо. Здоровье где виде большой аптечки Либо шприца Давайте воспользуемся этой вышкой. А Вот дрон Сейчас я себя подлечу таким образом Если прокачивать ветку умений То этот дрон можно улучшать Он восстанавливает больше здоровья и быстрее Также может следовать за тиммейтом Которого он восстанавливает ну, Либо вами Интересно конечно Не лишним еще сказать Что есть специальные ускорители Которые ускоряют Откат ульты я накалываю. нокауте. На щит. Ну, молодец. Добил. Ну да, правильно. Сначала лутайся, потом помогай. А... Щит. Эти ускорители помогают отка... откатить Спасибо быстрее ульту. За То есть ящик Lifeline можно быстрее получить в доступность. Мой что тоже немаловажно. Так, сейчас мы нокаутируем этого наглеца Который зашел сзади Как видим, лоба его казнило Выпускаем дрона И используем ускоритель вот так выглядит его анимация Сейчас у нас сколько? 72%, я думаю, до сотни он должен догнать сразу. Пум кстати, этот аэрдроп очень хорошо можно использовать как укрытие на определенной открытой местности, как вот я сделал сейчас. Если негде особо укрыться, можете, когда он упадет, использовать его в виде укрытия. Посмотрим, что там будет. Походим, открываем. Фиолетовый щит. Ну, у моих тиммейтов уже есть прокаченные оба фиолетовые, ботхаунда. Синий тоже уже ближе к фиолетовому явно. Поэтому возьму его себе. В общем, основная задача Lifeline быть немножко сзади и прикрывать, помогать своим тиммейтам. Боевой Нет персонаж, она не особо выразительный. Цель в нокауте. Цель найдена. Да, лоб был у нас по казням просто спец. Что не... так, пока один. Я чужая. Кстати, я что-то не заметил, чтобы она оставила свой гуксик. Так называемый магазин, который помогает лутаться без лежащих вещей. Третьего уровня. Перезаряжаю щиты. Здесь аптечка. Как-то они побежали странно к зоне. Но ничего. Чтобы убежать быстрее, напоминаю, можно убрать оружие, нажав на ячейку с оружием. Это помогает опередить зону, если вы не в красной зоне, Пошли, вот либо сюда. эффективно перемещаться от нее больше к центру. Блотхаунд задействовал свою ульту, не знаю зачем, вроде никого не видно. Ну, в принципе, тоже верно использование Могу ульты Блотхаунда, потому что, что при ее задействии интереснее. он бежит немного быстрее, то есть что помогает спрятаться от зоны. Очень удачно расположен пост. Хотя, в принципе, недалеко до зоны осталось, так-так-так, команда выбирает моя странную тактику, не особо помечает места, куда бежать, так, подлечили блокхаунда, отлично, он доволен. Могу поспорить, здесь есть интересное. Лобу предлагает пойти туда хорошо. Мы подчиняемся. С такой женщиной спорить сложно. Если вы понимаете, о чем я. В принципе, неплохой у нас выбор. Лоба лайфлайн и bloodhound bloodhound сканирует. Лоба поддержка. Вон, кстати, я вижу. Дропают. Лоба атакуют. Взял на помощь. Лобо... особенно помощи не нужна. Она молодец, сама справилась. Здесь отсечка. Здесь враг. В бою. Если хотите а побольше здесь узнать о Блодхаунде, на посмотрите магазин. наш Третьего другой уровня. ролик, который посвящен этому, этому персонажу. или легенде. Как вам удобнее. Так, я вижу дроб. Спасибо, мне не нужен. Лоба помечает затвор для дробовика. Дробовик, митимов Блэдхаунда. Посмотрим, большая птичка. Преданность. Хм. Пожалуй, возьми. И рядом. феникс. Тоже не помешает. Мы же хиллер, кстати, можем скидывать и бы хилы нашим тиммейтам. Тоже полезно, и они будут благодарны. Хоть как-то отработаем Здесь свою величина, часть тяжелый команды. третьего уровня. Тяжелый магазин у меня нет, наверное, у бладхаунда. Так, оба как-то непонятно минуты. прыгает. Как Бац. Последний убит. Ну это Р-301. Довольно-таки скорострельное оружие. Очень хорошая стабильность. Моя любимое. Аптечка. В целом ничем не отличается от ПК, по Внимание, сути. Кроме кольца. того, что я сказал ранее. То есть это особенность реанимации. А так а все том, то, то же самое. Ну и, конечно, от ПК значительно отличается сама мобильная игра тем, что тут есть дерево навыков, прокачки навыков у всех легенд. То есть, так или иначе, улучшаются ваши тактические или ультимативные способности. Довольно-таки значительно. Мы нашли врагов. Ну, оба, конечно... Кто творит лова это просто невероятно. Сразу видно, что человек. магазин третьего уровня. Но Блодхалл сканирует. Не хочет он сканировать? Наверное, считает, что мы справимся без ну, его скану. Хотя я слышу, что он включил опять свою Это можно понять по определенному дыханию. Тяжело дышит и появляется определенный специфический звук. Краберу, крабер. Чтобы выбрать. Прыжковый здесь крабер. Помечу своим тиммейтам. Возьмут, нет, тогда возьму я. Не, не, не хотят они. Они у нас активны. Хотя лоба бежит. Ну-ка давай. Перезаряжаю. Возьмешь, нет. Ну, конечно, возьмешь. Это шкрабер. Самая опасная, смертоносная и.. На, на первом месте по урону снайперская винтовка в игре. Да и, наверное, перестреливает любое оружие по урону. Но стреляет не часто. То есть надо уметь хорошо целиться, хорошо правильно стрелять. Кстати, у нас появилась информация по следующему сезону мобильного апекса, Они, мы расскажем в следующем ролике и сделаем исключение, поиграем немного на ПК-версии потому что вряд ли сильно они будут отличаться Там специфический персонаж он не должен как-то поразительно отличаться от ПК бегаем, бегаем, прыжковый нет ну лоба, конечно, рвет чувствуется у лакомасте мобильных устройств. Не только пишет. Так что, остался сзади, и его там зажали. Надо помочь. Молодец, Мое был. готово все, чемпионы. Ну, в принципе, неплохо. Как я уже говорил, Лайфлайн не активный персонаж. Особо ей не поатакуешь. Ну, хотя некоторые умельцы вполне с этой задачей справляются, на удивление. В общем, этот персонаж подойдет вам отличнейшим образом, если вы новичок в мобильном Апексе. На ПК, конечно, все сложнее и динамичнее, но на мобильном вполне можете себя попробовать в этом. Все очень просто, понятно и интересно. Вы смотрели третий урок по мобильному Апексу. Если вам есть что дополнить, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Также хочу напомнить вам, что у нас есть группа в Телеграм, где мы не только общаемся на разные темы, но и обсуждаем игровые новинки. И даже проводим совместные стримы. Поэтому, если вас там еще нет, обязательно добавляйтесь. Ссылка также под видео, как и ссылка на нашу группу ВКонтакте. С вами был Недонатер, увидимся в следующем выпуске. Видео снято специально для Apex Legends Mobile SNG.